Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев, я основатель и руководитель проекта Исаев Маркет. Наша организация занимается производством мобильных верстаков для людей, которые работают на выездных объектах и занимаются изготовлением мебели. Сегодня мы бы хотели показать вам наш новый продукт, который не имеет аналогов на рынке в плане точности, мобильности и компактности. Это комбинированный присадочный станок. Идея создания такого станка зародилась у нас еще полтора года назад, но на тот момент это был не станок, а его подобие. В процессе эксплуатации и его тестирования в конструкцию было внесено масса изменений. Это шаг вперед с точки зрения организации и освоения принципиально новых конструкций в области мебельного производства. Среди наших зрителей присутствует огромное количество людей, которые занимаются изготовлением корпусной мебели, руководители и представители различных организаций, которые увидят преимущества станка, и его параметры. И я уверен, что каждый из вас обратит внимание на то, что при помощи нашего оборудования, первое, вы сможете производить гораздо больше продукции, второе, вы гораздо меньше будете уставать на работе, и третье, вы сможете зарабатывать больше за счет универсальности и удобства в эксплуатации. Сейчас Иван вам покажет и расскажет более подробно о том, как работать на станке и о его технических характеристиках. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван. Сейчас я вам постараюсь максимально подробно и ясно рассказать о функционале данного оборудования. Возможность данного присадочного станка предусмотрена как вертикальная присадка в пласть, как сквозная, так и на необходимую вами контролируемую глубину. При осуществлении вертикальной присадки на нем предусмотрена возможность настройки вылета сверла от 0 до 120 мм. При перенастройке станка на торцевую горизонтальную присадку существует возможность настройки оборудования. Это как по высоте вылету сверла, максимальный подъем сверла осуществляется на подъеме 35 мм. Также при осуществлении присадки в торец имеется возможность настройки присадки по глубине сверления. Универсальность данного станка обусловлена еще двумя пунктами. Первое. При проектировании данного оборудования мы принципиально не сделали привязку к европейскому стандарту в 32 мм ввиду многозадачности и выполнения многих нестандартных решений нашими российскими мастерами. Второй пункт. Мы установили дополнительный патрон, что в первую очередь снижает биение основного патрона самой дрели, и второе, дает возможность зажать любую оснастку и сверло до 13 мм ввиду многозадачности выполнения многих нестандартных также решений, которые невозможно сделать с помощью быстросъемного патрона присадочного станка. В изготовлении станка используется 18 миллиметровая фанера. Все перемещаемые узлы, требующие точности, расположены на линейных направляющих. Элементы повышенной прочности, нагружаемые узлы, усилены элементами из металла. На всех ходовых силовых элементах используются подшипники. Данный станок на сегодняшний день уже в течение пяти месяцев проходит рабочие испытания в нашей мебельной мастерской. В динамике работы он зарекомендовал себя только с положительной стороны. Может это выглядеть шуткой, но факт, мастера, работающие на данном станке, назвали один минус всего лишь данного оборудования. Это тот минус, который приходит с розетки на дрель, конфермант, минификс, эксцентрик, присадка под петли, шканты, присадка бруса, присадка алюминия под купе, под рамочные фасады. Данный станок может использоваться в большом мебельном производстве как вспомогательное оборудование, так и в небольших мебельных и столярных мастерских. К примеру, данный станок выезжал на объект для осуществления задач присадки нестандартных решений на месте. Для установки станка в рабочую зону необходимо вам самим изготовить подиум для поднятия оборудования на наиболее комфортную для вас рабочую высоту. Сам станок должен крепиться к подиуму для предотвращения его опрокидывания. и Из этого следует, что и подиум сам должен быть жестко зафиксирован на основании пола. Вопрос, почему мы сами не вышли на необходимую рабочую высоту? Из этого следует ответ. Считаю это бесполезной тратой материала, что приведет к удорожанию данного станка. На данный момент функционал станка ограничен присадкой. В перспективе будет возможность установки элемента для шлифовки торца заготовок. Также в дальнейшем вашему вниманию будет представлено присадочное оборудование для узкой специализации. Отдельный станок для торцевой присадки, отдельный станок для вертикальной присадки. Но верхний элемент столешница будет универсальным ко всем трем станкам. Комплектация станка предусматривает сам станок, верхнее основание, которое находится под основной нашей столешницей, уголки для крепления к основанию и сменный патрон. Дополнительно вы можете заказать вот такую столешницу и дрель. Также столешницу можно изготовить самостоятельно. Дрель можно установить любую, которая есть в вашей домашней мастерской, но предпочтительно использовать дрель с регулировкой оборотов, во избежание увода сверла в сторону на высоких оборотах. Станок отправляется частично в разобранном виде, при получении вам остается самостоятельно собрать нижнее подстолье и скрутить ее саморезами. Верхняя часть станка уже идет в сборе с рельсовыми направляющими и посажена на подшипники. После сборки нижней части станка обе конструкции необходимо соединить вместе при помощи винтов и барашков. Отправляем по всей территории Российской Федерации и странами ближнего зарубежья, транспортными компаниями КИТ, ПЭК, Деловые линии, Энергия. Данный продукт уже доступен для заказа на нашем сайте, и все ссылочки будут в описании под этим видео. Мы также планируем снять видеоролик о том, как изготавливать корпусную мебель на нашем станке. И если у вас есть вопросы, пожелания о том, что вы бы хотели видеть в этом видеоролике, возможно, необходимо рассмотреть какой-то определенный процесс, вы напишите нам, пожалуйста, об этом в комментарии, мы обязательно снимем для вас этот материал. С вами был Иван и Михаил, до новых встреч на нашем канале.